I think the girls with the Всем здарова, ребят! Рендерю как раз видосик с Бравл Старс, и я надеюсь, оно там не особо шумит. На Тайване решил вам записать, появилась. Ребята написали, вот такой вот обмен, вообще непонятно с чего, непонятно откуда и непонятно каким образом. Это просто бомбический обмен, я не знаю, на русском скорее всего как обычно не будет, но посмотрите внимательно. Вот это вот фигня, это как бы может любой аккаунт зафармить, 100 книг, 20 слизней, паладин, это 20к кулаков, ну такое себе. Интересное дальше, бульдозер, ртшка, не понял. А, это показывается, какие у меня есть. А -а -а бульдозер и рыцарь тьмы а -а на третью карту. Афина, заклинательница на четвертую карту, с которой реально падают обалденные герои. Если повезет, можно вытащить Фена, Космос, Землеройка, Бугимен, а Асурик. Ну, в общем, неплохие герои, как по мне. А а -а дальше. Пятая карта. А -а ну, она такая себе. Мне кажется, четвертая карта поинтереснее будет. ПБшка по и Седна. У многих есть это на аккаунтах. Не проблема. И реально по три можно обменять. То есть, не один, а три можно реально пооткрывать. Карты, которые у вас есть, реально... Это крутой обмен карт. Просто, просто вау. Дальше. Ну, тут, конечно, одна. Космо. Если он у вас есть лишний, можно обменять на донатную карту. На донатную карту, конечно, только один раз. Вот это вот печально, что одна, было бы три. Но я думаю, у многих есть Космо в запасах и Трифит для обмена. Ну, по крайней мере, на старых аккаунтах однозначно. Ну, а тут просто кайф. Если такая тема будет, мне придется на, на немке качать... Сноу, он у меня там есть. И Купидона сливать ради Фрея. однозначно это делать буду. И Роза, это для русского сервера больше, наверное, у кого нету. Без донатов. Блин, ну круто. Что я могу сказать? Вот реально крутой обмен. вот Такое вот должно было даль раньше быть и давно уже. Не знаю, напишите в комментах, как вам такая тема. ну скорее всего, что на русском сервере, а, возможно, такого и не будет. Ну, не знаю. Возможно, будет. Возможно, не будет. В общем... На других серваках не знаю, но это нереальный не просто крутой обмен карт от AGG. В общем, пишите комменты, что вы об этом думаете, ставьте лайки, посмотрим, будем ждать. Всем удачи, всем пока.